Have a dream, baby. So... <ролосование> Аптечку брось на <ролосование> <ролосование> <ролосование> <ролосование> Ты че учел? Победите часового, слышь? Видимо, кого-то убить надо АААААА! Вот и Часовой! Я не хочу на него смотреть. Мне очень мало хупать. Где подрожник он? За кто? Stupid oh, это кто? Макс! Кто это? А как его убить-то? А вот. Нахуй. Да ну нахуй. Алис? Я упал в сраный низ? Я не хочу в это верить. Блять, у меня ж там ребенок. <ым> попиздили, попиздили, быстренько. То, что нужно. Заебись. Побежали. Пожалуйста, нет. Ааа, -а -а, баный в рот! Ну, так и знал, блять, что эта хуйня произойдет. Т -т так и знал. Тебе и сон. После такого сна в натуре откинуться можно. Что это светится? Вот что за масштаб, что это? А, блять, это кладбище. Ну, ничего, бывает. Может, каких-то, типа, вот таких вот палетах я смогу найти? Это что? Это спички. Экскюзмуа что, что происходит? ЛУК Львов проходить. хо Спаси, спаси! Ну я лечу! А, это ты! А, это я? Ну, так ты я же сдохла, почему? Ты сдохла? Да, я ж красная. А что не оррешь, спаси? Так я вот только начала, ты начал на меня кричать спаси, блин! Ну ты веришь? Я ж не понял. Я ж не поняла. Справишься? Давай, еще, еще, еще. Не говори. А как ты так? Что так? Я не. Зачем ты мне говоришь это, блять? Объясни мне, пожалуйста. Я спокойно. А ч так? А почему так? Я чипсы, хоть. Ты дрофьешь, что ли? Ну я же стараюсь сижу. Я вообще не буду разговаривать. Ч как так? Я не понял. Ч ты имела в виду? Что ты имела в виду? Ч ты имела в виду? Я не достаю. Беги, беги, беги, беги. Я нажал. У меня просто клавиатура в воде. крепко ты конечно даешь но я тоже сдох, конечно, как мразь конченная все-таки такая конченая мразь да вот пока что у нас проблемы только с этим когда он ну типа рукой бьет проверяю да да да смотри а, а ты там на Реально? потом пересмотрим я как всегда слышал Подскули нет. ⁇ п твою мать, мне кажется, я сейчас в жареную курицу превращусь. Давай, давай, давай, пожалуйста. Угу. У тебя есть сюда! Вау! Еще? Лягуха, а? Шо? Все? Я же испугался и думаю, я сдох. О! О! А что нам дадут? И что? Прыгай. Направо, наверное, нет? Обратно? Да, не, пожалуйста, ничего не делай. Просто иди направо. Да направо а? это лево. Прыгай направо. Куда? Мне кажется все. Вот сюда. Да вот кусочек да земли. А, Молодец, умничка. Одна прошла. Блин, если бы ты сейчас долго, чем бы с тобой Умница. Две монеты собрали я не знала что я пройду вот я не собирал монеты раз много или мало Но явно больше... помоги спасибо О Сломали. Так, я тоже... помоги а чё? А можно почему я так быстро Ой. А че, ты не прыгаешь почему я так быстро улетел <сёж> А почему так быстро улетел? <смех> Ты видела, как он мило делает, типа сначала милашка, а потом бредняшка. Mm -hmm. Попер, попер, да? Попер, попёр. Ага. А он садится третьих. <смех> Сосать сюда! Вот тебе и Джин. Ха. О, смотри. Нет, ты как тот, как Сини. ну легко согласись. ну вот, а сколько мы примерно проходили? Раз, раз, сорок, наверное, да? Аптечку брось на пол! Вот она, вот она! Я сплит с адреналином! Ресай, резай! Давай, я вот отвлекаю на себя, беги! Ой, ой! Он через забор перепрыгнул, ты видела? У меня 14 хп! Упихай! Он меня опять убьет! Да ты видела, сколько у него хп! Видела! Он же кончил вообще? Я как пират посмеялся. На! Подорожник, делай твои Не, Где ты? Я бегу сейчас, медведь, только подожди, давай, подожди. Опять медведь! Да давай! а ха ха Я думал тут больше не он, санет, меня Он меня зажал, говна кусок. <свешит> Убежал?! Да не бейте! У ну, меня все бьют. О, у тебя подорожники <свешит> еще есть?